Жаркая погода вносит коррективы в работу многих муниципальных предприятий, однако каждый из них успешно справляется с поставленными задачами в летний период. Предприятие «Лаби Картошина-Д» не является исключением и в данный момент занимается не только регулярными плановыми работами и ремонтами, но и проектами улучшения среды. Одним из наиболее актуальных вопросов с началом летнего сезона стал покос травы в черте города, которым сначала помешали дожди, а затем затяжная жара. Согласно закону, газонокосильщики не могут начинать свою работу в жилом секторе до 8 часов утра, хотя в зонах публичного пользования это возможно. Позже работники, которым нужно обязательно использовать защитную одежду, комбинируют работу и отдых тени. На самом деле обстоятельства очень тяжелые в факторе того, что солнце, беспощадно светит солнце, работать неудобно, у них есть определенные нормы, как они должны быть одеты, руки, ноги полностью должны быть одеты в касках, в очках профессиональных. Тяжело, да, но беря во внимание, что мы можем работать с 8 до 5, наши работники это тоже понимают и стараются. Конечно, мы покупаем Воду, они отдыхают, делаем больше перерывов. Но работать надо. Не менее актуальной проблемой в последнее время стала починка элементов и покрытия на детских игровых площадках в центре города, на улице Пекрастас и на Юдовке. Предприятие «Алабия Гартошина-Д» напоминает, все эти работы сказываются на городском бюджете, поэтому родителям стоит объяснять своим детям о необходимости сохранения городского имущества общего пользования. Во-первых, они не копеечные, да, это огромное количество, тысяч евро стоят новые площадки, это проект. Первый – это проект, потом его установка и содержание города у нее тоже обходится в копеечку. Да, хотелось бы призвать родителей, которые отпускают своих детей на детскую площадку, но все-таки дать ЦУ о том, что дети, будьте осторожны. Это такое же имущество городское, как и дома, которое надо беречь и сохранять. Есть детские площадки новые, где уже вырваны определенный инвентарь, мы ремонтируем, и это, к сожалению, не гарантийный ремонт, да, который бы шелся бы бесплатно. Это все происходит за деньги налогоплательщика, все ремонты. Вандализм, вандализм, он оплачивается из казны самоуправления. Среди последних действий по улучшению среды, которые были поручены Лабе Картошина-Д, была установка новых пляжных шезлонгов на центральном пляже Стропского озера, которое этим летом пользуется особой популярностью. Другое приятное улучшение – благоустройство второго родника в микрорайоне Мештемцу-Даугавы, расположенного в непосредственной близости от бывшего Мештемского санатория. Эти и другие работы Лабе Картошина-Д, равно как и поливка насаждений и чистка фонтанов, призваны сохранить городскую среду в чистоте и порядке и радовать глаз даже в самую знойную погоду. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга городской дома